Ну, Без нас вы имеете про отравить? Конечно. Где у вас тут пишется? Сниму привенты внизах. Какие? Документы а есть при себе какие-то? Какие Конечно. План а на лодку? План План а? План План а? План Слышишь? У них там вообще План. ничего нету, ни документов, ни э, документов на э, лодку, это вообще это ничего лодку. нет. Все лодка занимается браконьерством. Она выставляет ракет, продает. А если вы им способствуете, чтобы чтобы они поснимали свою матбазу просто? Вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? Нет, сейчас подождите, сейчас вы требуете конкретно на, людей, на воде, у всех. Как это, вы подъедете каждому рыбаку-любителю и скажете, что подъехали да, на берег? Задействовано миллион лодок, ни один не специалист в их теологии. Пограничники сами с ветра, и вы сами себе. Давайте это сами. беспредел. Ни одного, ни второго. Вот, у них Такого нет Такого браконьера, чё, не если оформляли. Такому. И лодка подождите. без документов, это я точно знаю. Способствует браконьерскому лову раков. Водная полиция. Ни одного специалиста, все браконьеры. Ужас. Ни одного специалиста по их геологии нету, ни одного образования. Они раки выпускают. Они соображают, что там надо их выпускать. Кристалл, у нас сидел сотрудник. Какой сотрудник? Мы же видели, что не было сотрудников это уже послал, Так, а это? Так у сотрудников нет права на управление маломерным судом? Нет, нет, сейчас следствие оперативно, грубо приятно, зафиксирует это все. это что за это вчерашние действия тут происходят куча раков а? в смысле Я не знаю что ты приклеил это вы сами приклеили вам. Раки в носе есть, а? Под поелами. И что дно твердо? Вот это можно. Адаптеры. аккуратненько все Олег подойди сюда ле рома д рома Я опусти, вот так вот выпускается раки в живом виде в естественную среду обитания Роман, как вы это поясните? Вот, так в, этих, в садку у вас Кто туда а? Сами положил? Сами кто правильно? Ну, сколько ну, у вас было в лодке? Тут не пап, и двое. Двое? Да, как пою. А. А. Рома совместно с Олегом, положили их туда? Конечно. Правильно, Ром? Ну, вот вот два вот человека Отойди, а а мы... Как, с... как с... это залученные? Там вы... на видео На видео есть работали? На да? видео с есть с кем вы с полиции, На нет? видео а есть эти, эти люди кто? Эти... Это рыбохоронный патруль есть, когда, они подошли, да? когда они были в лодке, вытягивали раколовки у них полные садки с раком. Когда они к вам подошли? Когда они были на воде? Находились рядом с полицией, правильно? Да, и рядом. Вы какое имеете отношение к этой ловке? Это была следственно-оперативная группа. Вызвана следственно-оперативная группа. Да, и что? Сейчас оформлять. Вы отойдите, пожалуйста. А они специалисты Я тралить раколовки? Я говорю, вы отойдите, пожалуйста. Вы а знаете, что согласно и правилам и чужие и орудия лова трогать и нельзя? Да. И оформим. Мы оформим. Приедет Мы оформим оперативная и оформит а Изымем лодку. Изымем лодку. Орудие отойдите лова опишемся. А что отойти? Я отойд... говорю, вы отойдите. Отчет отойти Отчет Я, лодки. Я сотрудник полиции. Да. Отойдите, от лодки. До полиции. А что это у вас а что-то Ваня? А где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 Мы посвящено торим. Даже у ваших сотрудников нет. Что да. вы запрятались? А? Что вы запрятались? метод оформлять еще тут Смотри еще сколько этих садков По драке Вот это Отойдите от лодки бля, Она как называется Отойдите от лодки Поела все спрятали. Говорит, мы. Я был тоже в лодке. Раки травмированные все. До одного. У тебя тоже травмированные, да, раки? Нет, помятные, Вот так вы вот. были вот а, ну так с этого надо и начинать, что тут ваше ваш на, этот вы, начальник ваш пришел тут рассказывать, что сотрудники полиции, что вы там вы делаете, отходите. А так она раки А чтобы... Раки появились так, чтобы потом было нормально. Сейчас пересчитаем орудие ловой. Ох, это хорошее. Все раки травмированные, сикрой, период запрета уже не Алло. Да. Ага. Потому что счет еще... еще как бы водная полиция тут якобы они не знали но якобы они были втроем в лодке но как оказались садки с раками у них под лод... ну в лодке внутри уже запрятаны они не знают и как они выпустили людей тоже без права управления транспортом и т.д. и т.п. все мы прям тут на красной косе ну давай всех сюда тогда. Всё. Слышишь, слышишь? Там вон, пограничники стоят километра три отсюда на катере морозиться, подходить не хотят. Да х*п! Наклейки ихние, блин. Говорят, где ты взял наклейки? Та там какой-то дядя Ваня дал. Ну пограничники он на воде. Чего они сюда не едут? Путаются показания. Что-то показания. тут скры... скрывают. А где третья лодка делась? Третья лодка где делась? Третья а, лодка, сами, сами видели, все бы было бы А попали. там уже раки уже обветрились, уже сдохнут. Так, давайте будете составлять ад. Мы сейчас тех оформим за браконьерство. Эту лодку. Нет, так, мы... так, А как вы, вы можете объяснить, что здесь оказалось двадцатка с раками полных, под паёлами? Но вы говорили, что у вас сотрудник ходил с ними вытрушивали вытрушивали рачку а как же здесь оказались раки я под не, полом не... вот два садка полных я не видел 3... Килограмм 40 рака не видел не могу вам сказать тихо тихо полиции водку пошка ну так сейчас там приехал создание сейчас оперативно едет этим составим? Нет. Мы составим. Как здесь оказались раки? Мы же Ну с вами за С вами же Как они здесь оказались? Я полный поелый рак. Вот мы все на берегу. А как вот эти садки оказались здесь? Ну вы же были в одной лодке, при вот а как они тоже? А вот, что ты такое? сейчас И посмотреть это что, это что, это что у них права есть вот вы сейчас можете, чтобы они показали права сейчас я задам вопрос, мы. Сейчас мы ну потому что ни у кого нет как Но раки вы, оказались в садках у Ивана нету, ни у не двоих нет. этих Но. тоже нет получается ну, у них одни правильно. права на ну конечно правильно. просто раки как оказались в садках под поелами Сотрудники полиции сказали, что сказали, вы. Что они их выпустят. В любом 100 виде водоед... штук. 100 штук. Ну они я не знаю, ТВ сказали, да, да 100 штук. То, то, было, то, было, 100 вы... штук вы выпустили. Не а вот в вы... а садках не послаживали не а садки, под поховали. Под поховали? Ну конечно, вот. Вопрос, ну, видите, как вы Сейчас выпустите в живом виде, Сейчас оформим протокол у них. Что ты <пат> отлепляешь? Как же будет? Уже все видно? А, а че ж вы отбираете? А? Ну зачем так их зачем-то же вы приклеили сюда? а Так а кто вам дал все вот такую наклеечка? какая вам разница? Ну, наверное, прикордонники. лодку? Да. Зачем? Моя собственно, что вы что-то и делаете. А вы показали не документы? Я могу показать. Ну так покажите сперва. Да. А? Да. Олег. Это честно или честно? Ну а что, кто сказал, что честно? Ну вот скажите. Ну кто сказал, честно, честно? что честно? Ну подождите. Подождите, ребят. давайте подождем, давайте посмотрим по сути. Ты меня конкретно знаешь или в чем-то видел замешанным чем-то или как? Все такие честные просто. Конечно, все. Да, все честные. Ну видите, И вам даже честные. Видите, даже вам наклеечку дали. Ну, видите, мы помогаем. Вы не можете, значит мы помогаем. Это он сказал, что мы не можем. Наверное, кто-то сказал, или это лично ваша информация. Наверное, вы не можете. Раз мы помогаем. А чего выбрасываете вот это весь в воду? Зачем? Что я делаю? Ну как, это нарушение экологии. А, да, ну, кидают воду, кинь на берег, спали ее. 20, 20, 22, 23, 24. Карасика. Семь карасей. У нас 290, 390 390 девяностых. у вас? 7 карасей, да? и 4 или 4М? Два. 2 два, прогресс. 2М, да? Просто 2. Просто 2. 50, да? 50 Вы на него uh -huh. На двоих Это что Протокол Алло, привет Какий вопрос? У тебя есть фотография документа? Почему ты считаешь, что тоже будет? Ну да. Уже перечитал. Не я мою веду про такой аппарат. Ну то есть тут на, на, на ну, космос. Конечно. 2550. Пацан диски. Салав с А? 50 штук. 50 штук. 548. 15 деревьев, по-моему, да? 2550. А, 25. 255. Олег, доходы есть у тебя какие-то? А дети до 16 есть? Сколько? Сколько? Один? Ну да. Подождите. Статья 85 часть 4. За раки, за орудие лова. Кто, кто вас выпустил? да ну, ну вот поэтому и пишется протокол Помощь, помощь кому, видите Вам забороны на церобыты Законом Ну конечно Ну вам нельзя выходить на воду Самостоятельно, и тралить Вот это все дело Кто? Сотрудник ну, полиции Ну пускай разбирается Сотрудник полиции Шла налоговая. Какая налоговая?